Паша Флэзин, Паша Флэзин, yeah Паша Флэзин, погнали Паша Флэзин видосы любит делать Никогда нас не бросит Он очень бёж добрый человек Никогда нас не бросит Паша Флэзин, Паша е, е. Yeah, yeah, yeah. Паша Фойзин, Паша Фойзин, я, я, Паша Фойзин, Паша Фойзин, Паша Флэзин, Паша Флэзин. Паша Флэзин делает видосы ночами, сидит он монтирует для нас. Ютуб это его жизнь, Ютуб это его жизнь. Он нас никогда не бросит, нам всегда поможет. Его видосы нас мотивируют. Видосы нам помогают, Паша Фрейзин делает видосы для нас, они очень позитивные Паша Флейзин, Паша Флейзин, Паша Флейзин, Паша Флейзин, Паша Флейзин, Паша Флейзин, делают. Они снимают это его не остановит yeah. Паша Флейзин. Я пожелаю всем подписчикам его удачи и позитива чтобы бы ни было Вам никогда грустно Я желаю позитива. Won't won't